Всем привет! Меня зовут Леонид, я из Санкт-Петербурга в недвижимости работаю 9 лет в агентстве Forums занимаюсь вторичкой, коммерческой недвижимостью, первичкой занимаюсь меньше. И задумался над тем, как же больше получать заявок на первичку, как сделать сайт. И как раз наткнулся на обучение курс риэлтор профессия и бизнес дарья и антон спасибо им за обучение я в этом году его прошел в мае на обучение я научился создавать сайт подключать его к рекламе все было дано пошагово понятно дали скрипты рабочие по которым я общался с клиентами, соответственно, в течение месяца я получил 35 заявок, из них была проведена одна сделка, встречи были, пока работаю, вот, спасибо большое.